Всем привет! Вы на канале Тыкл ты". И сегодня мы снимаем вторую часть обзора э, хрустального замка <coughs> Кристальное Империи. А, во вторую часть я вам его покажу уже собранным и, накле... и наклеенным а, В первой части вы видели, как я со своей подругой его собирала. Вот он, как выглядит в собранном виде. Здесь стикер наклеен здесь тоже стикер вот это и это наклеем и вот эта верхушка тоже стикер если вы видели у меня вот тут стояла вон там стояла сердечко ой зеркало такое красивое и вот это наклеечка вот как зеркальце тоже был стикер который входил в этот набор Внешний замок выглядит очень красивым. Вот эти детали нам показывают, какой он красивый и что он похож на гигантский кристальный замок. Как алмаз такой кристальный, весь такой с кристальными такими выходами всякими. Вот наша принцесса Каденс со съемной короной. Она шла с таким колечком съемным, со специальным сидечком для игры в приложении и со своей дочкой Флори Харт. Вот такая маленькая пони с такими бирюзовыми штанишками, волосами такие бирюзово-фиолетовыми, а просто фиолетовый, а сама она прозрачная. Прозрачная. Качелька, на которой она сидит, вот так вот качается. Надо за сердечко или вот так вот сзади покачать. И оно качается. Тут входная лестница. И вот такая дверца, как арка, у нас выглядит. Очень красивая. Очень ажурная такая. А давайте теперь посмотрим на вот эту ограду, как балкончик. Очень красивый, такой большой. И тут такое сердечко, оно выпуклое такое. Жалко, что оно не Было бы очень красиво. Давайте перевернем наш замок и посмотрим, что же содержится в нашем замке. Наш замок внутри. Очень красивый внутри. Вот тут наша принцесса Каддин с ее дочком проводит время. Если вы видите, тут полочки с всякими аксессуарами. Если взять за сердечком и покрутить, они будут вертеться. Крутящиеся полочки. С этой стороны тоже крутящиеся полочки и аксессуары. А давайте сейчас расчес, расче, расчешем нашу прекрасную гриву этой пони. Кстати, говорю сразу, вот эта коса не шла, я ее сама сделала. Вот так вот гребеночка этой хорошо расчесывается. Давайте еще примерим ей другую корону. Вот эту мы уберем. Вот тут фотографии есть с ее мужем, Шани Кармором. И вот это тоже наклеечка была. Поставим ее пока сюда. Посмотрим. Так, корона у нас вот одна. Мы ее сейчас ей оденем вот так вот на голову. И вот она тоже выглядит, как наш замок с такими частями алмаза, такими огромными, вот красивыми. Если вы... Хотите вы знать, что это тут вот такая задырочка? Я вам объясню. В комплект для платьев и для вот этой, для платья для этой короны шли вот такие вот красивые а, украшения. Сердечко. Такой алмазик. Цветочек. И бриллиант давайте возьмем и посмотрим наше платье такое кристальное прозрачное, очень красивое платье давайте же оденем его на нашу пони но для начала давайте разместим аксессуары вот так вот вот я вам показываю как они там прикрепляются на эти дырочки давайте с этой стороны будет красиво кстати на корону они прикрепляются таким же способом. Сейчас я вам покажу. Вот дырочка. И вот этот алмаз очень красиво подходит. Давайте все же на платье это накрепим. Мне кажется, на платье это будет очень красиво смотреться. Вот. Тут всего... А почему-то сделали 5 дырок, а вот украшение 4. Вот я не знаю, может быть это такая мода, но хотелось бы еще какой-нибудь... Пятое украшение. Вот так вот. Вот. Тут застежка, такая, видите, сердечко. Вот тут дырочка, чтобы застегивать. Вот такое красивое платье. Ну, так на кадр красиво смотрится. Еще в комплект шли такие сережки. Две. Их на ушку вот так вот закалываем. Вот так вот раз. И вот так вот. Вот так вот. Два. И получается, когда она идет куда-то на бал, там, не знаю, танцевать, там, с мужем, я не знаю, если в каком-нибудь наборе вот, наверное, есть там. Шайни кармар можно купить. Или самодельно сделать как я сделала своего Шанинка Ну, я вам сейчас его потом покажу. Сейчас не будем тратить время. Давайте посмотрим на вот это ожерелье. Да, я сразу тоже не поняла, что это ожерелье, но потом узнала это. На этом ожерелье тоже есть дырочка. Вот такая. На нее сейчас мы давайте тоже повесим. Вот давайте ледечку. Вот оно будет красиво смотреться, я не знаю. О, смотрите, прям так героически красиво смотрится. Сейчас мы на нее. Так, сейчас. Только она у нее, наверное, из-за такого, не знаю, она чажести, она слегка выходит у нее вот сюда. Ну, это тоже красиво, вот такое сердечко. Вот это все для пони-аксессуаров. А для малышки Флори Харт. Внизу есть вот такая вот кроватка и бутылочку, вот, чтобы ее поить вот так вот по наружке. Кстати, она там пустая, такая прозрачная бутылочка и красивая очень кроватка, сердечком. А еще у нас внизу стоит вот такой трон для принцессы, вот такой красивый трон. Она на нем сидит, наверное. А еще, как я вам показывала, вот такое красивое зеркальце, чтобы вот она смотрела и смотрела. Ой, какая красота! Сейчас мы поправим. Еще я хочу вам кое-что показать. Видите, вот это кристальное сердечко. Эм, нажимаем. И вот так вот красивыми, эм, тоже такими украшениями, светится у нас кристальный замк. Чтобы он светился, нам нужны батарейки, но, к сожалению, батарейки не входят в комплект. Их надо покупать. Вот такие красивые узоры были, такое красивое сердечко. Светится оно тремя способами. Такими сияющими, такими потухающими и такими разноцветными. Как вы видели, мы показывали. Давайте еще раз посмотрим на нашу Пони и на ее дочку. Очень красивые принцессы. Мне не так нравится. Да и замок сам очень хороший. И как я вам обещала, я вам покажу сейчас их, от... То есть их мужа, ну и отца. Это Шайник Армор. Я его сделала самодельно. Да, такой самодельный. Голова у него крутится. Он меня покрашен. Я его сама сделала. Красивый. Всем пока. Вы были на телеканале Тикакат ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. И пишите в комментариях, если вы хотите узнать, как сделать такую поняшу. Я могу вам сделать любой урок с любой поняшей, которую вы захотите. Всем пока! Пока-пока!